Папа, что делаешь? Я хочу, вот эти здесь, которые Винков? виноград был, угу. пересадить. Да? Потому что от него здесь, как говорится, толку нет. Хочу угу. туда на шпалеры его высадить, чтобы что-то было. А то мы всё с него... Виноград был, но он мелкий, а там на шпалерах он хоть угу. больше будет. Вот здесь три кустика я выкопал и два там, чтобы они не мешали, во-первых. Мы лучше здесь посадим около забора гранат. О! Любит, да, пересадим потом. Потому что он любит тепло. Э, ну да, тепло, чтобы ветра не было. Вот как раз возле забора выберем место где-нибудь. И ты хотела еще там идти, то посадить. Да, я хотела кукурузу. Она у нас, кстати, вот уже взошла, но пока. Вот, надо уже, можно будет даже посадить, да. Ну, там нужно еще замочить несколько зернышек. Они не все проросли. Можно уже пока хотя бы эти. Ну да. Садить, можно, можно. Вот. В общем, вот три кустика, шпалерку убрал эту. Ямки закопал. Вот выкопал. Сейчас я буду садить на... на вин... Где ряды, да? Да, где ряды. Угу. Потому что у нас там есть, где-то пропал виноград. Вот я хочу досадить, чтобы у нас, как говорится, ряды красивые были. Вот такой вот виноградник я выкопал Это с корешками. Будем пересаживать. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть кустиков. Вот этот маленький, ну посмотрим, может что-то с него и вырастет с такого кустика. А эти вот хорошие. большой, правда, разрезал его для рыбалки, большой будет. Вот здесь хочу посадить, и там дальше еще. Ну глубокоты. Ну так, чтобы корни были закрыты. Все, потом мы её... Воду скажу, еще возьму. Воду так. Так. Все потом да? Вот пойду поливать в эту в лунку. Вот примерно так. Вот жиденькая, да? Как раз. Вот это криво. потом она выправится, да? Да, по идее. жизнь в поселке это когда везде собаки и начинается перекличка перелаивание и там и тут Кто-то пошел, видимо, выгуливать свою собаку, и она так просто бегает. И все собаки начинают лаять. Наша там, вон тявка тоже, слишком громко лает. Весь поселок залаял. Да, весь поселок залаял. Вечером вышло солнце. нету вот веточки задать по бочка это уже совсем прогорела Но... сгнила Кстати, это уже сколько? года два, да? я не знаю да, года два на бочке вот мы так сжигаем мусор ну не мусор, а ветки такое вот все огородное траву ветки да ну да И зола в потом потом, потом ее будет. используем да. да о сейчас такое пламя будет ага. вот можно погреться даже о, как хорошо, так жарко даже. О, ну, близко не подходи. Угу. И что, пламя? Да. Вот произвели обрезку винограда и все ветки сожгли для залы. Зала тоже в огород потом пригодится. Вот, хорошо все. У нас все идет в дело. Я хочу показать вам, как зашли наши перчики. Посмотрите, какие они у нас уже большие. Каждое утро я их прыскаю водой чтобы им хватало влаги. Не везде, не во всех стаканчиках еще, конечно, проклюнулись они, но. Это, считай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять штук из двадцати четырех. Наши цветочки тоже растут. Разные зашли уже. Где-то прям много-много. Где-то по одному по двум семечкам что насчет нашей кукурузы она уже проклюнулась появились росточки но не на всех получается кукурузинках и нужно наверное будет докладывать еще чтобы еще прорастить такие красивые цветы нам папа подарил розы радуют Ч падает изо рта кость? А? Малыша? Иди сюда, малыша. Малыша, иди ко мне. Собака на сене.